Астрологический асцендент. Какова его роль? Асцендент или восходящий знак. Эти термины равнозначны, важный элемент вашего гороскопа. Асцендент – это знак, отражающий ваше внешнее поведение. Он в значительной степени определяет, каким вас видит окружающий мир. Слово «внешнее» является ключевым применительно к вашему восходящему знаку, поскольку он представляет внешнюю сторону вашей личности. Пользуясь современным языком, можно сказать, что это ваш имидж. Очень часто оказывается, что асцендент отвечает за то, что мир видит в вас прежде всего, каково первое производимое вами впечатление. Многие астрологи считают, что восходящий знак раскрывает вас более непосредственно, чем знак Солнца. Асцендент сравнивают с дверью дома, входом, через который посетитель должен пройти, чтобы увидеть само жилье. Это сочетание определяет то неповторимое впечатление, которое вы производите. Знак Луны связан с более скрытыми аспектами вашей личности. Это влияние глубоко и всеобъемлюще, но окружающие скорее ощущают его в вашем характере, нежели видят лежащим на поверхности. Поскольку Асцендент – это знак, поднимающийся над горизонтом во время вашего рождения, отсюда происходит термин «восходящий знак», он отражает тот момент, когда началась ваша самостоятельная жизнь в этом мире. Он характеризует ваше взаимодействие с окружающими, ваш индивидуальный стиль общения. Асцендент называет знаком вашего Я, вашего самосознания и независимости, а также интереса к самому себе. Во многих отношениях восходящий знак обозначает ваши цели, устремление, указывает главную сферу приложения ваших творческих сил. В некоторой степени этот знак также влияет на внешние характеристики и манеры. Это – ваша обращенная к миру маска. Как и любая маска, она может скрывать истинное лицо, но скорее она является частью настоящего лица. Это то лицо, которое вы с наибольшей легкостью и естественностью демонстрируете окружающим. Когда человек говорит о том, что он рожден под определенным знаком, он имеет в виду знак Солнца, то есть знак, в котором Солнце находится в момент рождения. Однако астрологи, говоря о знаке, под которым рожден индивидуум, имеют в виду асцендент. Раньше асцендент считался более важным фактором, чем знак Солнца, но в 20 веке от этого мне не отказались. Тем не менее, многие астрологи считают, что линия асцидента главная компонента карты рождения, поскольку другие параметры гороскопа могут быть вычислены, исходя из ее положения. Несомненно дно, без установления асцидента интерпретация гороскопа остается ограниченной. Если вы приблизительно знаете время вашего рождения, таблица асцендентов позволит вам без труда определить ваш восходящий знак. Читая описание вашего восходящего знака, знаете? что оно не является вашей непосредственной характеристикой. Вы — сплав нескольких компонент, одна из которых — ваш асцендент. Изучая самого себя, вы можете различить, какие стороны вашей личности связаны со знаком Солнца, какие — со знаком Луны, а какие — с асцендентом.